Я приветствую гостей моего канала, а также подписчиков. Вы на канале Артем Фолкс Сегодня я хочу вам продемонстрировать вторую работу. Значит, У меня мой постоянный заказчик заказал две работы. Это кожаная тетрадь с сменными блоками, которую я продемонстрировал в предыдущем видео. Ссылочку на него вы можете под этим видео найти, пройти и посмотреть, кто не видел. А данная работа, это вторая, значит, папка под документами под документы формата А4 данная папка выполнена из той же кожи, что и тетрадь это растительная кожа итальянская окраска вся вручную мой любимый цвет, это палевый такой с подпалинами нитка итальянская прошивка вся вручную машинками я не пользуюсь давайте перейдем непосредственно к работе пробежимся по ней а в данную папку входит достаточно большое количество документов. То есть по вместимости она очень даже неплоха. Хотя внешне этого и не скажешь. Имеется ремешок на карабине для удобства переноски. Ну, с фокусом проблемы. Вот как бы одна из причин, по которой я не люблю снимать видео в последнее время Это полное отсутствие условий для съемки И почти всегда это отсутствие нормального освещения из-за чего сложно продемонстрировать работу Поэтому стараюсь пользоваться Инстаграмом и группой ВКонтакте Куда добавляю фотографии И добавляются они туда чаще, чем видео на YouTube-канал Ссылочки на Инстаграм и группу ВКонтакте будут под данным видео Прошу, присоединяйтесь. Значит, внутри клапан у нас обработан вот таким образом. Так же, как и тетрадь. Поверхность мягкая и бархатистая. Посмотрите, сколько сюда у нас влазит документов. Если посчитать по листам, ну, сложно сказать, да, потому что ну, сантиметра три толщиной А4 сюда войдет. Так. Механизм закрытия используется магнит. Надо сказать, очень хорошо себя зарекомендовал в одной из первых моих работ. Когда-то очень давно точнее сказать, наверное, года так три назад, я делал первую свою папку вот она ну, делал чисто для себя да? кожа здесь использована отечественная покрашена она тоже профессиональными красками, но другим способом. Да. Но здесь все очень просто и лаконично. Это вот вам для сравнения. Без всяких изысков. И она у меня до сих пор прекрасно служит. Здесь также крепился ремешок. Сейчас я его позаимствовал на другую работу. В смысле, свою данная же работа уже имеет совсем другое исполнение по крайней мере в виде покраски покраска здесь абсолютно другая другой подход то есть кожа стала походить в такую глянцевую поверхность до да? края здесь все обработаны аккуратно внутренняя поверхность обработана но только на клапане у нас проклейка дальше просто обработано гладенько все сделано опять фокус у меня теряется ну вот видите прослужит папка долго надеюсь хозяин будет доволен ну вот и все Скоро Новый год, поэтому кто хочет заказать у меня какие-то работы из кожи, просьба делать это заранее. Сейчас у меня мало времени, я стараюсь не брать на короткие сроки. Если мне говорят, что нужно сделать в короткие сроки там, и большой объем работ, то я, конечно же, не возьму. Поэтому большие работы, просьба заранее, заблаговременно, за достаточно большой срок, потому что шью я руками. Руками шить непросто. Вот. Сейчас у меня есть основная работа, которая отнимает у меня пятидневку. Поэтому работу я выполняю по выходным и вечерами. До новых встреч! Пока, YouTube! Удачи!